Как грамотно хотеть э, во время войны, кризисов, причем глобальных кризисов, особенно глобальных кризисов. Сегодня мы проживаем май 2022 год. Э, у нас идет война. Ой, на... Война жестокая, братоубийственная, и она надолго. Я думаю, вы это понимаете. Наверное, вы грамотные люди и понимаете, что быстро не получилось, иначе долго будут выстрелять Украину. И сюда включились многие страны, сюда включились весь мир, который, да, по сути, как бы они ни планировали, но не получилось так, как планировали все. Мировое сообщество они думали, что мы так быстро, что мы быстренько сдадимся Путин со своими планами не рассчитывал, потому что там все планируют сверху, а только человек сам может решить, как договориться с Богом, с собой, своим божественным «я» и, собственно, жить. Да, у нас отобрали будущее. Это внешние источники отобрали у нас будущее. Но каждый человек создан по образу и подобию Божьему, и я думаю, вы это знаете. И у нас в мозге есть специальные клетки, есть специальные огромные, длинные размеры мира сетей. И патологианатомы, патологианатомы, когда вскрывают после смерти людей, наши черепушки, образно говоря. Увидели там огромное количество таких вот мотков, которые не использовали. Ну, например, не использованы для того, чтобы люди. Этот человек жил и радовался, потому что ему с рождения дано очень много, но человек это не использует. Ну, например, у вас лежит дома большой такой, целый такой бобина, такая большая электрического провода а вы пользуетесь свечами, понимаете? Вместо того, чтобы использовать провод и подсоединиться к источнику, электро, там, источнику электроэлектрическому и, и жить све со светом, понимаете? Вот так у нас в мозге находятся миллиарды километров нейронных сетей, для того, чтобы мы с вами жили счастливо и при этом использовали эти нейросети. То есть, чтобы мы хотели, правильно и грамотно хотели. В нашем мозге есть левое и правое полушарие, вы это знаете, я постараюсь простыми словами объяснить, как мы устроены. Есть артикулярная формация, которая отвечает за приход того, чего мы хотим, и распространение по всему телу. Ну, например, если вы сейчас скажете, вот я вам спрошу вас, а чего ты хочешь? И большинство людей рассуждают процессом. И это характерно, кстати говоря, и для специалистов, коучей, психологов, людей, помогающих профессии, которые для себя ищут своих клиентов. И когда вы не понимаете вашего клиента, не понимаете, чего он хочет, описываете процесс, то вы не попадаете в его ретикулярную информацию мозга. Ваша задача научиться самим и научиться людям так преподносить, чтобы люди находились в фокусе в моменте и понимали, для чего им эта помада, для чего им этот макияж, для чего им кушать правильную еду. Для чего им зарабатывать там 50 тысяч долларов в месяц? Понимаете, о чем я? И вот этот момент, когда вы находитесь здесь и сейчас, и является главным источником попадания в ваши бессознательные через правое полушарие ваших мечтаний хотела. Поэтому у нас забрали, да, у нас забрали. Будущее Нас держат Спасибо вам огромное за ваши сердечки У нас, нас держат В неведении На уровне эмоций Мы вовлекаемся в ту боль, которая происходит В этот момент кто то это управляет миром Они решают свои задачи Они решают Выполняют свои цели Используя нас с вами На эмоциональном этапе Которые кто-то Свои жизни кладет за землю, за родину, за м, тот объект, который мы поручили. А кто-то в этот момент решает свои вопросы и ставит свои цели. Я сейчас не буду туда лезть, э, как вам сказать, в взраду, там или там, в э, какой-то негатив. Так устроен мир. И герои, конечно же, не умирают, герои остаются в памяти, и это наш ДНК, это наш, это наш, это наш генотип украинцев. Россияне, которые идут на войну, они свое выполняют. У них нету тоже цели и тоже нету своих желаний. Те, которые идут на войну, они тоже выполняют цели других людей, которые над ними. Мир, который вовлечен, тоже имеет свои цели. Это деньги. Это... Вообще то деньги. Есть такое понятие, мировые деньги. И что бы ни происходило, расстреливают ли свои дома там, в России, взрывают, то ли идут на войну, всегда оправдывают чем-то, люди это глотают, ну, съедают, потому что они на больше не способны, эти люди. Они живут, ä, под, они подвержены вот этой пропаганде, у них нету своего мнения, у них нету своего ума, они воспринимают всю информацию на свою карту мира. И поэтому так много сегодня несчастий, потому что большинство людей находятся в невежестве, в низком уровне IQ, и поэтому они не умеют хотеть, не умеют мечтать, не умеют ставить цели и не хотят отвечать за свои действия. Они надеются только на тех, кто за них, какой-то очередной царь за них что-то порешает. Поэтому сколько бы ни происходила война, а она будет долго, это, это длительная война, здесь война идеологическая, война на, не только потому, что там Путин плохой там, или там еще там, Придет другой и та же самая будет ситуация, потому что здесь идет война на уничтожение корней, корней ДНК людей, которые имеют волю, имеют славу, имеют в истории человечества, имеют я свое. И поэтому чем больше будет рабов, тем быстрее эти рабы кто-то будет прислуживать завоевателям, а кто-то просто уйдет от страха, кто-то заболеет, кого-то убьют. Но те, те, которые останутся, они будут просто служить, потому что тоже нужен, нужен обслуживающий персонал. Я думаю, вы это понимаете, да? Кто понимает? Поставьте, пожалуйста, какие-то значки. Кто-то будет слушать записи, тоже прошу давать обратную связь, потому что люди, которые берут и отдают, это люди живут в балансе с собой и с балансами сил, которые идут в зне. Те, которые только берут и не дают, это безответственные люди, которые просто вот берут, берут, и все им мало. Но таких в другом месте забирается. Так вот, хотеть это значит четко понимать, чего ты хочешь. В условиях войны вопрос идет о выживании. И даже если вы переехали в другую страну, то не факт, что там не будет войны. Ну вот, например, если вы разумный человек, думающий, не просто ловите ту информацию, которую вам вкидывают там определенные средства информации, а вы изучаете разную, разных исто, разные источники аналитики, инали, анализируете, то, ну вот смотрите, кто-то убежал, например, там в Европу. Там тоже все не так гладко и не в каждой стране. Кто-то убежал там в Израиль, в Египет. Но теперь смотрите. Если Путин забирает из Сирии свои войска, то он провоцирует войну на Ближнем Востоке. Это для мыслящих людей. И если арабо-израильская война начнется, а она, скорее всего, начнется, надо просто думать головой, то, естественно, те страны, которые, где вы сейчас находитесь рядышком, тоже коснется и вас. Если анализировать то, что сейчас происходит, и как людей выживают, выживают, выдама, выдавливают из земли, из территории, из дома своего, это говорит о том, что, опять же, останутся сильные, более адекватные которые будут думать, где жить, что, что делать и каким образом обеспечивать себя, своих детей и помогать еще родителям, у кого таковые имеются. Поэтому, когда вы понимаете, что вам нужно не просто прилепиться куда-то в какую-то страну, россияне сейчас многие бегут от политического убежища и ищут разных странах, я описана на разные источники, читаю, наблюдаю, анализирую. Потому что те, кто пытаются бороться, естественно, они подвергаются гонениям политическим. Для них тоже существуют в других странах специальные программы. Для украинцев, кто куда, опять же, примкнул, приткнулся. И тоже важно понимать, насколько вас туда, насколько вы туда остались, учитывая, вернетесь вы домой, не вернетесь. Есть ли у вас дети? Нет у вас детей? Как вы хотите жить? Вы хотите просто на социалочке притереться? При, при Тоже есть варианты. Много у меня клиентов, которые находятся в разных странах, в том числе и в Германии, где уже 20 лет живет, она даже толком немецкий язык не выучила, потому что э, когда для того, чтобы пойти на работу, надо выучить немецкий язык, э, там сдать его, и потом ты идешь по специальности. Она получает социалку уже 20 лет, и таких людей очень много. Училась в Ганновере, почти год учи, э, вру, полгода училась в Ганновере, училась и работала. И тоже очень много видела социальщиков, которые, при там многие программы есть для их уч учебы, развития, изучения языков, но они не хотят выходить за пределы выше себя, дальше себя, потому что они примазались, им дали социалочку, они там сидят. И особо не хотят дальше развиваться Поэтому, если вы рассчитываете на социалку Ищите такие страны, где вы притулитесь Примажетесь и там будете ее получать Но времена меняются И важно понимать Что во всех странах Социалки и все такое прочее Они на какое-то время И пенсии другие уже Если я говорила с немцами еще в 2012 году Когда я училась То моего возраста Преподаватель Немецкой академии правильной экономики с Которой я общалась она говорит, у нас уже не будет таких пенсии как у наших родителей. Потому что страна тоже меняет свою политику и ищет способы, чтобы люди сами о себе заботились. И тем не менее, там программы существуют, которые нас поддерживают, вообще нас и их все и так далее. Поэтому, когда вы понимаете, что происходит в мире, ваша задача найти себе то место, где вы будете жить. То, куда вы приткнетесь, какой угол вы себе где-то выберете, как вы будете этот угол или квартиру оплачивать и какими средствами так вот возвращаясь снова как правильно хотеть в условиях войны во первых в моем понимании за как психофизиолог как психотерапевт, как человек проживший достаточное количество жизней лет жизни и видевший многое многое, и изучающий очень много направлений я очень много учусь я понимаю что происходит я должна понимать как это коснется меня вот происходящее в мире так вот для вас тоже рекомендую понимать, куда вы приехали, зачем вы приехали, и какие планы и цели вам нужно поставить, на какой период времени вы туда приехали, на какой период времени вы остаетесь жить, например, в России тот, кто живет. Учитывая, что сейчас в, с экономической точки зрения в России профицит, там пока доллар как бы к рублю, вернее рубль там у них не устаканился, но это не радуйтесь. А санкции, которые подтягивают мир на Россию, для того и существует, чтобы эту агрессивную страну, которая не развивается, ее кормили, подкармливали, поддерживали, там, пытались как-то договориться. Но э, Европа, она же такая демократичная, они думали по-хорошему, но как сколько бы ни покупал их Путин, сейчас все страны, практически 99% стран, которые видят, что происходит на самом деле, это угроза идет от от России, от его правящей власти, от ее политики. Мир понимает, чтобы к ним он не пришел, они будут стараться закончить эту войну на Украине, вот именно на территории Украины. И для них уже не важно, сколько там останется живых людей, они будут поставлять оружие, они будут поставлять деньги. И теперь, конечно же, у Путина будет для людей на внутреннем рынке Будут пытаться продать, что они воюют с НАТО и с Евросоюзом. Но как-то надо оправдываться за обесточивание страны, за еще больше и больше будет дальше включаться от эти санкции внутренних ресурсов, сколько бы ни было в России, ее все равно они будут уменьшаться. И, конечно же, это тоже нужно понимать. Вот, поэтому я сейчас моя задача вам сказать: надо, во-первых, учитывать, что происходит, не смотреть только то, что у вас под носом. Не думай, что война быстро закончится, это надолго. И задача наша с вами ⁇ заботиться о себе и ставить цели и мечты свои, продолжать работать с мозгом. Потому что в мозге нашем, расстояние наших нейронных сетей, согласно науке, там что-то между Луной и Марсом, что я уже не помню, там сейчас, честно, вот столько всего изучаю, но просто знаю там расстояние наших нейронных сетей настолько большой, и мы можем использовать их по назначению, то есть правильно хотеть, грамотно ставить цели, держать фокус на цели, учитывать, что происходит в мире в целом, учитывать, что вы можете делать сейчас, заботиться о себе, зарабатывать деньги на проживание и на развитие себя и своих детей, если у вас есть дети, для того, чтобы в условиях войны и кризиса тоже жить, и не быть в отстающих там каких-то там да поэтому сегодня на втором дне э, тридневного интенсива вся правда в звездном коучинге как раз буду в прямом эфире с кем-то из вас э, кому повезет буду работать и помогать простроить вот эту цель и грамотно выстроить э, таким образом чтобы в мозг в вашу ретикулярную формацию чтобы соединить левое и правое полушарие и отрезвить понимание, что происходит как вы можете выйти из паники и работать и продолжать радоваться жизни спасибо большое за, ваши, за вашу поддержку за ваши сердечки поддержать радоваться жизни продолжать радоваться жизни находиться в потоке учитывать происходящее и просто продолжать жизнь войны были, есть и будут и на нашу долю выпало историческое событие война принимаем мы это или нет но я лично долго не могла принять причем при том что такая типа умная типа все знаю типа там бывалая такая мне было тоже трудно это признать И каждый день я где-то около часа плюс-минус трачу время на просмотр всех аналитических сводок не только залипаю как раньше там про да больно что убивают устремляют но если ты что-то можешь сделать то ты делаешь если не можешь, что молишься, это тоже делаешь, но продолжаешь жить, учитывать, что ты сейчас, где ты сейчас находишься, учитывать твои возможности и жить. Поэтому мозгу все равно, что мы в него, загрузим. Внешние, внешние источники забрали у нас будущее, но у нас остается внутреннее. Поэтому люди, каждый человек в отдельности, это человек, который знает, чего хочет, зачем он живет? Он отдает мир, любовь, в, в мир любовь, принятие, признание, коммуницирует между собой. Это человек, который реально понимает, что только он в ответе за то, что он здесь находится, значит, он что-то сделал такое, чтобы судьба его за, застала именно там, где застала. Кого-то в убежище, кого-то где-то в дороге, кого-то и так далее, и так далее. Конечно, это какие-то могут быть фатальные вещи, но я за то, чтобы все-таки мы трезвели, становились взрослее и учились жить в условиях реальности. Потому что в нашей с вами истории мы знаем много стран, которые живут во время войны, мы знаем много исторических событий, которые были у нас, и мы знаем, что сильные всегда становятся сильнее. Слабые э, умирают, их э, закатывает, заматывает это энергетическая воронка. А те, кто средние, они или становятся слабее и проваливаются в эту воронку, или же поднимаются выше, идут за теми, кто умеет, кто знает, учатся и становятся счастливее и лучше. Я вам благодарна за то, что вы были на, на этом эфире. Я готовлюсь со второму дню занятия. Кто хочет попасть на второй день занятия «Вся правда о звездном коучинге», особенно он будет касаться э, для психологов коучей тех, кто хочет помогать людям. И застряли сами, и я это понимаю, потому что я тоже человек. И теперь я восстановилась и возвращаюсь к жизни. соответственно, я помогаю опытом своим, знаниями, сама живу и вам помогаю. Поэтому те, кто из вас имеют какие-то профессии, которые, там, не знаю, вы там таргетолог, вы энергопрактик, вы MLM-специалист, вы психолог, коуч, вы что-то можете, умеете, но у вас каша в голове, вы не знаете, как это делать, или вы делали, но у вас все остановилось, и доходы ваши не растут, и вы прям, прям в ступоре находитесь, вы помогаете всем. А этого, это неправильно, помогать какой-то узкой части людей. Это тоже неправильно. У вас есть какие-то направления, там, игра, практики, там, вы, там, еще кто-то, там, не знаю, нумеролог, там, ну, неважно, кто вы, что вы умеете помогать, как вы умеете помогать людям. Для вас этот трудневый интенсив будет очень даже полезным. Ссылочка в шапке профиля. Видео будет выложено на Facebook и YouTube, будет ссылочка под этим видео. Ну а если вы не успеваете попасть на Тюрневный интенсив, это видео к вам позже придет, тогда просто знайте, что вы можете нажать на ту же самую кнопочку, попасть в воронку, прогревающую воронку через чат-бот, получаете все ответы на то, чтобы собрать систему вашего экспертного бизнеса, Неважно, чем вы занимаетесь, еще раз говорю, чем-то вы помогаете людям, но у вас рассыпана цель, нету конкретики, вы не знаете, где брать клиентов, вы не знаете, как продавать. У вас ну, вот такой вот. Или же у вас все хорошо было, сейчас все приостановилось, может быть, во время войны. Тоже для вас этот тренинг и сама воронка будет полезна, потому что в ней все уже есть мини-уроки, как создать к систему, определить целевую аудиторию, как продавать, как создать воронку. Там все есть вот в этой, вот в этой самой, самой воронке. Все эти ответы есть. В любом случае, учиться надо для того, чтобы применять свои знания. А я приглашаю вас на второй день. Второй день интенсива. И кто еще не успел зарегистрироваться в шапке профиля, под этим видео будет ссылочка. Сегодня будет именно на втором дне о том, как грамотно хотеть, как грамотно использовать левое и правое полушарие, как использовать наш мозг, наши божественные возможности, которые дал нам Бог для того, чтобы жить дальше. И не просто жить, а процветать. Всех благ, Владимир Новосельский психолог, психофизиолог, коуч-наставник. Мы с вами.